Я, Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – восхищение либо зависть. Восхищаясь, когда обычно завидуешь, обретаешь, когда обычно терял. Этими словами я хочу пробудить в вас понимание того, что пора изменить зависть на восхищение. Прежде всего, что такое зависть? Зависть – это воровство духовное, ментальное. Это желание иметь то, что тебе не принадлежит. Кроме того, это невероятно сильное желание вашего внутреннего эго, внутреннего вашего генерала, который вами руководит. Итак, в момент зависти вы теряете рассудок. Вы ненавидите человека за то, что он имеет то, что не имеете вы. Вы всеми фибрами души желаете эту вещь себе. Иногда вы готовы пойти на преступление и украсть эту вещь у человека. Но если вы не идете на эту крайнюю меру, то вы начинаете собирать деньги. Не покидает вас чувство зависти, и оно же заставляет вас потратить любые деньги и любые силы приложить для того, чтобы эту вещь себе приобрести. Только потом вы на время успокаиваетесь, но процесс этот заканчивается ненадолго. Потом будет повторно, по новому кругу, когда вы увидите еще что-то более привлекательное, вкусное, либо новое. Но разговор не об этом. Я хочу обратить ваше внимание, что тогда, когда мы завидуем, мы очень сильно, буквально, в буквальном смысле теряем. Мы теряем самообладание, мы теряем здоровье, мы теряем энергию, мы теряем уважение собственное, уважение высших сил, а именно Бога, к нам, и уважение тех людей, которые так или иначе, но обязательно, всегда, Чувствует нашу зависть потери по всем фронтам это бесспорно вы теряете кроме того вы не поддерживаете человека в его приобретении или в его обладании той вещью завистью которой вы прониклись так вот я вам предлагаю сменить зависть на восхищение и вы откроете для себя новый удивительный мир а именно вы начнете приобретать в полном смысле этого слова вы начнете получать прежде всего уважение самого себя к самому себе. Вы почувствуете, как высшие силы именно Бог повернулся к вам лицом и благоволит вам. Но, наверное, самое главное то, что вы обретете друга в том лице, в лице того, кем вы восхищаетесь. То есть вы, по сути, должны человека похвалить. Сказать, что он приобрел, либо обладает хорошей вещью. Сбодрить его. И сказать, что вам вещи-то нравятся. Это хвалиба, но самое главное, не перегибайте палку до такой степени, чтобы это выглядело со стороны лестью. Нужно быть очень аккуратным. Так вот, если вы будете восхищаться, но не завидовать, вы обретете. Обретете внутренний покой, избавитесь от массы проблем, которые появляются тогда, когда вы завидуете. Не завидуйте никогда. Вы можете себе это позволить, если захотите. Если по-настоящему пожелаете захотеть, у вас будет такая же вещь, либо лучше. Но дело не в этом. Если вы стремитесь лучше лишь потому, что эта вещь есть у кого-то, вы пропали. Это будет гонка вооружений, вечная, 24 часа в сутки. Но если вы будете спокойно, ровно относиться к приобретению других людей, ваших врагов, ваших друзей, соседей, родственников, вы обретете гармонию в виде абсолютного покоя. Душа будет тишь да гладь, вам будет все равно, что человек приобрел. Если вы захотите себе эту вещь купить, вы купите, но не завидуйте. Пожелайте ему добра, похвалите его за то, что он приобрел, скажите, что он молодец, что он умница, что заработал, вещь чудесная. Дай Бог ему здоровья, а этой вещи долгих лет жизни в его руках, в его семье и в его быту. И никогда больше в жизни не завидуйте никому, ни богатому, ни бедному, ни красивому, ни умному, никому. Зависть вас разрушает, зависть вас опустошает, и вы непременно потеряете в виде множества. Утечек из вашей жизни, здоровья, ума, сил, энергии. Будьте благоразумны. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.